Китайских брендов много не бывает. Новоявленная марка Skywell, недавно запустившая русский сайт, открыла в Москве первый шоурум и готовится начать продажи в ноябре. Напомню, что Skywell — это часть концерна Skyward, который с конца 80-х годов выпускает электронику и бытовую технику, и чьи телевизоры известны и в России. В 2010 году Skyward купил автобусную фирму Nankin Golden Dragon Bus,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 его единственный электромотор выдает 200 сил и полноприводных модификаций не существует. Установленную под пол тяговую батарею поставляет китайская фирма Pharasis Energy. В России предложен самый емкий вариант, который по устаревшему циклу NEDC дает пол тысячи километров хода, то есть около 400 километров в реальности. Общая гарантия на автомобиле 5 лет или 150 тысяч километров.